Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, мы приобрели три мешка. Это российский комбикорм. Ой, что-то производство. Ну, потом, если что, напишу. Вот. Вот такая охрана. Немножко длинновато для кроликов. Это больше для корма, как я считаю. Потому что малыши, трошки, падают у них все сорта. Сейчас пересыпем это все в бочку. Посмотрим, какое количество выйдет. В мешке 28 килограмм. Так, бочку высыпали получилось немножко больше половинки то есть здесь почти 90 литров 90 килограмм ну килограмм 170 в эту бочку должно залезть так что по поводу кроликов как вы видите уже комбикорм заканчивался нужно будет подсыпать здесь 6 крольчат все пока окей. здесь мальчик как и был здесь посмотрите две девочки а, у них на 32 сутки 34 у моих девочек вот здесь видите рыжик беленькая это та которая сильно-сильно те которые сильно-сильно загуляли уже перестали своих крольчат кормить мне пришлось их всех отсадить еще честно не покрывал но они уже малышей не подпускают к сиське. и скуковал вот так гнезда вот здесь у нас штук 11 или 14 малышей получилось вот они Здесь им 34-35 дня. Соседние клеточки сидят, малыши тоже. Здесь 32-35 дней. Здесь, как вы понимаете, от рыжика. И от черненькой, и от беленькой. Им трапики вот эти вот подстелило. И они вот на них вот и балдеют. металл не нагреешь своим телом, а пластик он хорошо даже вот отрогал. Он тепленький. Поэтому вот так они балдеют. Жизнь радуется. Так, прикрываем, а то они... Так, это второе такое большое гнездо Здесь ну, тоже достаточно Здесь вот 4 штучки, которым 60 дней сегодня 60 дней можно взвесить, друзья, если захотите Покажу Так, рядышком сидит Пришлось пересадить вот сюда Эта девочка э, Серебро И вот ее сеструха Ну, или как можно сказать с одного с, От одного хозяина Дальше мы смотрим Вот эта девочка у нас сукрольная И сюда уже точно пересадил потому что будут подготовка к родам рядом такая же самая ситуация здесь также здесь уже наверное дней 20 клачат а вот этим мамкам поставил уже задвижки она уже там гнездо себе натворила а вот это почему-то в печали положила из солому сейчас наверное часа два дня уже с утра положил но каких-то она нету телодвижений. хотя крольчата огромное такое чувство что сегодня она должна кролиться но ну, даже не гнездо не делает тяжело дышит и почему-то не кушает Ну то вот они в принципе вдвоем так как было насыпано у них вот вот так немножко и вот здесь так они и сидят ну будем наблюдать что там будет дальше видно будем если что окситоцитовать. потому что плоды у той последней вообще огромные так по девочкам разобрались видите свободно она заходит вылазит бортик на высоте 18 сантиметров довольно эффективно было 6 акролов, поэтому вроде бы никто не вылезал но если один-два крыльчонка вылезет нечаянно мы их поправляли потому что все равно два раза в день сюда ходишь ну а тут они вот так будут сидеть пока пока надеемся что их поднимем тем более мы на комбикорме для этого мы сегодня три штучки их и взяли также друзья закупила себе <coughs> супер-пупер средства для того чтобы сделать наконец-то чтобы не поднимались поехал в магазин, зашел где велосипеды продают и купил себе не могу одной рукой открыть Ой, господи, все уронил купил себе велосипедную камеру она всего лишь 8 белорусских рублей новенькая поэтому мы ее сейчас поставим на свой велосипед, а старенькую, которая там, снимем и будем ковыряться, делать сюда, здесь такие вот пружинки. Ну, будут не пружинки, а будут резинки. Я думаю, концепция, главное, будет одна и та же. Ну, а пружина или резина, тем более, здесь не мороз, ничего плохого не будет. Хотел клеточку начать делать в виде верха и бока есть, и низа тоже есть, Ну, бог хотите, пока не дает. Так, ну это не самое главное. По поводу вот здесь вот. Уберу сейчас остатки утеплителя здесь и вот здесь. И вот здесь. Получится у меня одно окно, второе, третье. Прорезать ничего и не буду. Будет свет поступать через пенопласт. По крайней мере в день ну, дополнительное освещение появляется. Я не говорю, что оно супер-пупер, но бесплатно и тепло. Так, съездили мы с... вчера, честно говоря, за покупками. Сейчас пойду посмотрим, какие. Съездили мы за покупками поросят, не убежали меня. Не, не приехали, не только... вчера купили, сегодня только их привезли. А, кто не знает, это рыжики. рыжиков сейчас в продаже не было, да и сейчас вообще поросят практически никто не продает. Конечно, немножко расстроился по весу и по возрасту, который я купил, но не купить, соответственно, потерять несколько месяцев, потому что в продаже в наличии сейчас ни у кого ничего нет, а если у кого есть, то они уже все заказаны. Эти поросята нашим уже три недели, как у меня в хозяйстве парка поросят которых я взял показываем вот они 400 рублей здесь две девочки мне как сказали или мальчик или девочки цена одинаковая по 200 белорусских рублей им всего лишь один месяц вчера был то есть хозяин в один месяц календарной жизни уже продает по 200 белорусских рублей Почему они только сегодня ко мне попали? Купили мы вчера вечером часов в 7 вечера Они раньше посадили в багажник автомобиля Ну а если кто знает из водителей То у Audi 80 к сожалению Если поросята сбивают направляющую для открытия багажника То открыть багажник практически невозможно На спинке задней, там где пассажиры сидят, там бензобак Доставали короче, мучились, мучились через фару достали, грубо говоря, и открыли варзинг, через фару заднюю Поросяты весом килограмма четыре с половиной пять Маленькие еще даже не пропоносились Ну, хозяин, честно, по, как по человеку, он вроде бы хороший Они от двух разных свиноматок, родившись, опросившись в один день Покрыты были искусственно. Он показал накладную на сперму даже, что ландрасом были покрыты кличка Комбо или Комбо там, я не помню уже, Комбо, наверное. То есть покрыты были искусственно они от искусственника, но возраст, понимаете, в один месяц продавать поросят по 200 белорусских рублей, пусть они там будут кровь золотая, ну не знаю, мы же будем контролировать, друзья, мы же это все увидим. Я понимаю, вот, вот стоит дюрок, я не знаю, поместный, не поместный, но тут килограмм уже 150, ну пускай 130. Так я их держу всего лишь 5,5 месяцев, Я лично их держу. Покупал 6 недель. Понимаете, длина вот ну, машина. Машина красота а что с тех будет я не знаю попал я этих вот этих шести недель но ну, посмотрите как они уже можете просмотреть видео три недели назад их привезли тоже длинненькие такие хорошенькие. дай бог конечно и те подвинутся но снова же они же даже еще как это говорят простороде не переживали червячка. сообщил что проглистогонил их буквально пару дней назад и уколол железом но ну, наверное, оставить железо в обязательном порядке будем. Но ну, а через месяц еще раз проколим. Посмотрите, вчера доставали, порвали одно ушко. А здесь две девочки. Две девочки для того, чтобы я что-то мог из них выбрать для своего дюрка Рыженького. Пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу за два, за 30 дней жизни вот таких поросят. Эм, по 200 белорусских рублей за девочек от мамки были отлучены в 21 день то есть они уже самостоятельно кушают посмотрим я не говорю, что плохо, я не говорю, что это хорошо я говорю про то, что сейчас такое время получилось, что весна и купить больше энергии в продаже больше никого не было и хочешь не хочешь, пришлось их брать Ну, по крайней мере, мне Я никого не заставляю, ни к чему не поднуждаю Никого не оскорбляю Я говорю, друзья, по факту И Всем, что хотел показал, Что хотел рассказал. Всем счастья, здоровья, мирного неба над головой Подписывайтесь, комментируйте Всем пока Все, все, Все, все, все вас не показали, да? Если ты еще раз не сломаешь дверь, я тебе сломаю хребет